Как я уже говорил, в течение дня у нас возникали некоторые вводные, связанные с попытками неких третьих сил провоцировать ситуацию в Владимирской области. А силы эти были внешними. У нас сегодня высадился большой десант. По нашим приблизительным подсчетам более ста человек из разных регионов России. Москва, Петербург, Ярославль, Иванова, эти э, товарищи э, пытались включиться в избирательный процесс в различных ролях и дестабилизировать.